Рождественский оперный форум представляет звезды нового тысячелетия на белорусской сцене. 15 декабря. Концерт Большой театр Москва-Минск. Молодые голоса. Генеральный партнер. Страховая компания Белгострах.